7 персонаж может передвигаться вперед это обычно клавиша обозначается как стрелка вперед или f также а, игрок может перемещаться назад это клавиша по кнопка b то есть от слова back есть кнопка приседания вниз классическая она обозначает обозначается клавишей d или down да? и есть клавиша Прыжка, это клавиша вверх, она обозначается U, английской U от слова Up. Ну, то есть, типа, вверх подниматься. Теперь рассмотрим основные основные кнопки ударов. То есть, в игре персонаж может совершать 4 вида ударов основных. Это удар левой рукой. Обычно обозначается по универсальным обозначением, как единичка. То есть, вот, левый удар просто. То есть синий, синяя, значит, вот эта кнопка, видим, да, появляющаяся, это единичка. Также есть правый удар рукой, правый удар рукой, это обозначается двойкой. То есть вот эта желтая кнопка, это двойка, двойка. И также есть удары ногами, это а, ле, удар левой ногой. Удар левой ногой обозначается как тройка, вот эта зеленая клавиша. И также есть удар правой ногой, это красная кнопка, или а, обозначается она четверкой, четверкой. То есть у нас есть один, два, три, четыре. И передвижение, да, вперед-назад, вперед-назад, вниз и вверх. То есть вперед F, назад B, вниз D, прыжок U. И один, два, три, четыре. А, Идем дальше. Разберем еще пару понятий и определений, которые ну, являются классическими в каждом файтинге. То есть и первое определение, это, наверное, характерно для а, Tekken серии, а, это нейтрал положение или N обозначается как N нейтральное положение. То есть это просто положение стоя, ну то есть наша стойка, когда мы не нажимаем никаких кнопок, кнопок или делаем просто паузу, просто паузу. То есть просто постояли где-то одну-две секунды то есть это называется нейтрал и обычно а, такое положение обозначается а, вот такой вот а, получается а, звездочкой а, серой видим серую белую звездочку верните крестовину в нейтральное положение а, это и есть нейтрал то есть когда мы ничего не делаем вообще просто стоим одну-две секунды и не жмем никаких а, кнопок Следующее обозначение это блок, в игре Tekken 7 есть два вида блока, это такой как бы нейтрал блок, нейтрал блок. это блок, который персонаж делает автоматически, когда по нему ну, противник наносит удары, то есть это такой нейтральный блок, он не защищенный И есть второй вид блока, это более защищенный блок, это когда мы жмем и держим назад. То есть противник э, наносит по нам удары, а мы э, держим еще клавишу назад, отходить назад. Вот, то есть блок э, нейтрал плюс э, клавиша B, подхода назад. Это как бы более сейвовый блок. Вот. Следующее определение это степ step, или степик. Э, в игре Tekken 7 персонаж может делать э, с различные, короче, степы. Ну, то есть, это шаги по-другому. А, то есть, степ — это шаг вперед. Мы уже, ну, я уже объяснил, да, что это F, да, шаг вперед. И степ назад, бэкстеп — это просто шаг назад. То есть, это B. И также есть еще сайдстепы, но о них мы поговорим чуть-чуть попозже. Сначала разберем более простые определения. То есть, следующее определение — это DAC. То есть, что такое DAC или что такое dac -ать. ДАК это просто приседание под ударами противника. То есть это клавиша вниз. То есть Д. То есть когда мы, наш противник пытается наносить нам удары, и мы получается пытаемся их избегать, мы можем присесть под ударами. И вот такое каждое приседание под ударами противника называется duck или ДАК. Следующее определение это ДЭШ. ДЭШ это быстрый подход к противнику, когда мы нажимаем два раза, Вперед-вперед. Или FF. То есть выглядит это как-то вот так. То есть мы нажимаем просто э, стоя на месте два раза вперед. Видите, он делает такой рывок вперед, наш персонаж. И это называется dash. То есть dash вперед. Также существует э, такое определение, как dash назад или back dash. Back dash это то же самое, что dash вперед, только назад. Мы нажимаем два раза назад быстро-быстро. И на, наш персонаж он как бы отскакивает назад. Это позволяет уворачиваться нам от ударов каких-то нашего противника. Таким образом у нас есть dash назад, bb, или назад-назад. И dash вперед это ff. Но сдалека он превращается в беглый. А вот где-то с середины работает dash. В общем, с этим разобрались, да, определили, что такое dash, что такое bb dash. То есть bb dash это dash назад. Просто дэш, это дэш вперед. Значит, следующее определение, это крауч-дэш. Крауч-дэш, это такой дэш в полуприседе, к, по направлению к противнику. То есть, выглядит это как-то так. То есть, видим, какие кнопки я жму, я нажимаю сначала вниз, потом вниз-вперед вместе, и потом как бы еще вперед. То есть, давайте еще посмотрим. Значит, вот это крауч-дэш. То есть вниз, вниз, вперед, вперед по направлению к противнику. Называется Crouch Dash. Иногда такая комбинация клавиш называется еще как UCF. UCF. Это то же самое комбинация. Вниз, вниз, вперед, вперед. UCF. Если за ней не следует никакого удара, ну просто вот так передвигаемся, то тогда как бы это Crouch Dash. Просто Crouch Dash это вот такой подход подход к противнику, то есть мы можем присесть под его ударом и как бы приблизиться к нему, то есть он, например, делает удар ногой, на наш противник, а мы делаем такое как бы приседание и как бы нырок к нему, вот. Это называется крауэдж Dash. Следующее определение это, а, ну вообще крауэдж Dash. А, стоит еще также сказать, что крауэдж дэш может выполняться еще и назад, но некоторые персонажи у некоторых персонажей он а, выполняется, ну персонажей персонажей нет крауэдж Dash а назад, вот. И краудж дэш назад это QCB обозначается как QCB, то есть точно так, так же вниз вниз вперед вперед вперед, но только назад, да? то есть нажимаем вниз вниз назад и назад, вот вниз вниз назад назад. То есть я нажимаю, но как видим, он выполняется этот краудж дэш, например, у фэнга он не работает, как надо но у некоторых персонажей, например, у Пола Феникса или у кого-то еще, у них есть точно такой же вот крауэдж дэш, только назад. Ну и рок назад можно отойти как бы безопасно, пригнувшись под ударами. Вот. соответственно, мы разобрались, да, что такое Крауч дэш. Это вот такое вот значит, вот такое движение. А следующее определение это wave дэш. Wave дэш это череда Крауч дэшей. В общем, в принципе, это то же самое практически, что я показал, только когда мы делаем несколько вот таких вот друг, друг за другом крауч-дэшей, uh, это называется как бы wave dash, то есть как бы волна дэшей. То есть мы делаем вот так, вот так, вот так. Видите, он как бы волной, волной вот так приседания делает. И это называется wave dash. Uh, следующее определение это side-step. <coughs> side-step, то есть uh, step мы уже с вами... Uh, как бы вы уже поняли, да, что такое это шаг вперед, шаг назад. И есть в не 7, есть uh, шаг в сторону. То есть шаг в левую сторону или шаг в правую сторону. Это называется сайт-степ. То есть, чтобы сделать сайт-степ, мы должны нажать два раза uh, U, то есть дважды кнопку вверх, как бы дважды кнопку прыжка. То есть мы нажимаем как бы быстро эту кнопку. И у нас персонаж будет делать сайт-степ. То есть если мы делаем сайт-степ на клавишу U, вот так, у нас как бы <coughs> персонаж делает сайт-степ влево, то есть в левую сторону как бы от экрана. И если мы нажмем два раза вниз, то у нас будет сайт-степ вправо, ну то есть как бы наоборот в экран к нам. Таким образом у нас есть два вида разных сайт uh, степа. Это сайт step влево вверх как бы да по нажатию два, дважды клавиши вверх и сайт степ вправо это по нажатию дважды клавиши вниз быстро то есть клавишу надо отпускать ее не надо держать то есть мы два раза просто нажимаем вниз вниз вот вверх вверх вниз вниз вверх вверх вниз вниз либо мы можем нажать эту клавишу плавно чуть-чуть как бы так задержать немножечко это тоже в принципе сработает как бы на короткий промежуток ее задерживаем и отпускаем лучше можем даже один раз нажать это тоже будет работать но для всех новичков я рекомендую дважды нажимать на всякий случай как бы если вы первый раз изучаете э, сайт степы то тогда нажимайте два раза вверх или два раза вниз быстро и у вас будет персонаж быстро перемещаться видите Это помогает избегать некоторых ударов, которые делает противник комбо. То есть это избег, избег, ну, короче, избежение комбо-ударов, короче, череды ударов. То есть не просто одиночных ударов, а как бы череды комбо-ударов. Вот. То есть мы видим, что персонаж типа, пригибается немножко, и он позволяет уходить. Значит, еще раз, да? Повторяем. Вверх-вверх, а, это сайт степ влево, вниз вниз, это сайт степ право Значит, что такое сайт степ? Мы с вами разобрали. А, дальше идем, да? Значит, сайт степ можно отменять. Иногда это называется сайт степ пенсел. То есть канциллить сайт степ. я могу, например, нажать вверх-вверх и назад резко. То есть, видите, он как бы шаг даже может не сделать а полный вот этот вот а полный сайт степ но я видите могу его прерывать и как бы назад нажать то есть тогда он как бы не такой неглубокий неглубокий шаг сделает а такой полу полу шажок в сторону и это называется сайт степ pencil используется достаточно редко Uh, ну, ну, ну, в принципе, в некоторых моментах он может быть эффективен, если мы заметили, что противник uh, делает uh, некоторый удар специальный, который нельзя степать. Но ну, это мы уже забегаем вперед. Поэтому давайте дальше поговорим про это попозже. Uh, теперь разберем следующее определение. Это сайт-волк. волк это то же самое, что сайт степ, но только uh, движение с отходом. То есть не просто вот такой шажочек, да влево или вправо, а мы при этом еще удерживаем кнопку вверх или вниз, и наш персонаж как бы начинает идти вот так. Это называется сайдволк. То есть обход противника. Видим, да, мы как по бы кругом пытаемся обойти а противника. И можем его прям вообще на все 180 градусов обходить. Сайдволк. То есть сайдволк бывает ä, тоже двух видов, как вы поняли, да, то есть сайдволк. Влево, да, и сайдволк вправо. То есть сайдволк, э, вход влево делается два раза. U, да, жмем и удерживаем клавишу U. Ну, то есть вверх-вверх держим вверх. Вниз-вниз держим вниз. Вот. Таким образом мы выполняем эти этот, это движение сайт сайдволк. А следующее, значит, определение сайдволк мы, в общем-то, все поняли, да? Теперь следующее движение, это мы уже видели, это бег. То есть э, бег в игре не, как, не на какую-то отдельную кнопку выполняется, а он э, выполняется только тогда, когда наш персонаж стоит далеко, практически в конце самого экрана, дальше середины, и мы нажимаем «Вперед-вперед». Э, Таким образом у нас срабатывает не, с, э, этот, не просто дэш, а у нас персонаж начинает, начинает бежать как бы, на противника, то есть при этом бег он как бы автоматически начинается. Есть, мы можем с середины, в принципе, сделать, если задержать, то есть нажать не просто вперед, а вперед и удерживать вперед. Тогда мы можем даже с середины начать бег, то есть как бы подбегать. Но если близко мы будем стоять, то если мы нажимаем вперед-вперед, он делает как бы вот этот вот дэш. Вот. Поэтому для бега нужно отходить. Дальше середину экрана и нажимать вперед-вперед и удерживать вперед. Ну, то есть f, f и держать э, F. Вот. Все я делаю Dash назад, дашь назад, вперед-вперед, дернуть вперед, и он бежит. Значит, э, при, беге, при беге мы можем делать некоторые э, специальные удары или атаки э, противнику нашему. Это называется while running или VR обозначается, то есть во время бега, во время бега мы можем что-то сделать противнику, то есть нажать какие-то кнопки. То есть, и обычно одним из самых стандартных, одной из самых стандартных атак во время бега является таран, то есть который срабатывает автоматически вот так. То есть когда мы с самого конца экрана делаем бег и при этом ничего не нажимаем, наш персонаж подбегая противнику автоматически делает таран то есть это удар делается автоматически если противник его не заблокирует тогда он а, пройдет да? а, следующий значит кроме тарана еще можно сделать а, такую подножку как бы подножку а, противнику на бегу то есть во время бега vr while running мы можем нажать подбегая к противнику вот где-то когда мы будем здесь мы можем нажать еще а, клавишу 4 клавишу 4 то есть а, это удар правой ногой да чтобы а, наш персонаж сделал подножку противника давайте посмотрим как это будет то есть, если мы нажмем раньше она не сработает нужно обязательно вот где-то вот в таком вот, вот в таком промежутке нажимать клавиш 4, когда мы совсем близко уже к противнику. То есть давайте посмотрим, как это будет. То есть я держу, бегу, и вот, видите, я нажимаю четверку, и а, наш персонаж попадает как бы, под ноги ему и ставит ему подножку противнику. Все видите, я бегу-бегу-бегу, нажимаю четверку, оп, подножка. Это делают все персонажи, все персонажи в игре могут а, так делать. Значит, а, следующее... Следующее движение, которое мы разберем, это вставание вставание и а, удары, которые мы можем делать при вставании. То есть, то есть <связать> если нас ударили, и мы падаем, значит, на, на землю, да, и при этом не нажимаем ни каких, значит, кнопок, то мы будем лежать на земле. Мы будем лежать на земле. Вот, значит, мы будем лежать на земле. То есть, ну, допустим, нас ударили, мы упали, мы не жмем никаких кнопок, наш персонаж, он просто лежит на земле, и мы можем лежа на земле выполнять некоторые движения тоже. То есть основными движениями, когда мы лежим, мы можем сделать следующее, да? То есть при вставании wake up kick можем сделать. То есть, если мы лежа нажимаем четверку удар правой ногой мы можем при вставании сделать удар соответственно ногой по противнику также если мы нажмем тройку мы также сделаем лоу удар ну то есть нижний удар ногой по, по противнику видите вот так то есть это можно сделать делается при вставании то есть на нажатие клавиш ударов ноги если мы будем нажимать клавиши удара руки, то наш персонаж будет выполнять перекаты и вставание. То есть, видим, да, он выполняет перекат и вставание. Это на удар какой получается, я сделал а, правый, да, удар правой рукой, а если я нажимаю на удар левой рукой, ничего не происходит, ничего не происходит. А если я обе руки нажму, то все равно а, делается как удар Правой рукой просто перекат. Значит, плюс к этому э, мы можем еще также сделать э, быстрое вставание. Когда мы падаем на землю, мы можем нажимать э, либо удар правой ногой, либо там удар правой рукой там и быстро-быстро подниматься. То есть не, э, не падать и не лежать. Вот. Но это достаточно сложно показать, но в принципе, дальше, когда э, мы будем проходить сейчас удары, и обозначение различных ударов то вы увидите что можно оказывается так быстро вставать короче. и еще значит одно движение которое я хотел показать это у каждого персонажа есть такое вставание как бы ногами когда он находится в положении лежа мы можем нажать клавиш 3 плюс 4 плюс 3 4 это ноги да? удара левой ногой правой ногой и наш персонаж э, будет, э, будет вставать вот так. То есть это защитное вставание. Если наш противник попытается атаковать нас или поставить нам подножку, то мы как бы вставанием вот этими ногами ударим его. И, кстати, это вставание у некоторых персонажей, оно разное. Некоторые персонажи не встают вот так вот, прямо как в МТ, а они как бы... Они пролетают ногами вперед, как бы, чтобы сбить э, своего противника. Это делает лоу или там еще какие-то там персонажи. Я уже не помню точно какие, поэтому не будем перечислять. В общем, этот удар есть у всех, как бы. Если удар есть у всех. На две ноги, когда мы лежим. Но только он, а, анимация как бы у разных персонажей раз. То есть кто-то ногами вперед пролетает, а кто-то просто вот как Фэнк вот так вот встает. Там, например, лей. И фэнк, они, ну, вот так вот встают, просто то есть они не летят ногами вперед. Значит, следующее. Теперь, значит, мы перейдем плавно, наверное, к ударам и их обозначениям то есть в игре. Каким-то словам, да, которые обозначают удары. Давайте, значит, начнем с самых простых, самых простых обозначений: это high, mid и low удары. То есть, в игре мы можем на, на, наносить три э, разных вида ударов. Э, это хай удары. Они вот, видите, показываются как хай. Высокие удары. Высокие удары руками. Также мы можем наносить middle удары. Middle. Это средние удары, которые направлены в, ну, по телу. Есть, видите, middle. То есть там живот, грудь, еще куда-то. Видите, шею. Ну и так далее, то есть есть high, middle и low удары еще есть. Это просто классические вот такие подножки, видим да? Low удар, то есть удары по ногам, по коленям и так далее. Итого всего получается три вида ударов: uh, high, middle и low удары. Это очень важно в игре они используются по разному. Значит, uh, они так и называются: high, mid или low. То есть если вы услышите, что кто-то говорит high, high это высокий удар, мид — средний удар, и лоу — это низкий удар или просто удары по ногам. Значит, следующее есть такое определение в игре — это пок или поки. А, что такое пок? Или что такое покоть? Покоть — это... А, не, кстати, не путайте со словом пукать. Покоть — это наносить удары... А, это наносить удары одиночные. Руками... Ну, в основном это хай-удары. И также это мо мо может быть удары ногами. То есть, то есть одиночные удары руками, отдельные, ногами или руками на все четыре клавиши, да? Называются поки. Ну, то есть, э некоторые иногда говорят покать, это значит вот чекать его, вот так вот бить его, проверять, э защищается ли противник от различных вот этих вот ударов. Хаевых. То есть, да, хай ударов. Значит, также есть такое понятие или определение следующее это джеб или а, джебы. Значит, джебы это верхние поки только руками. Ну, потому что это понятие определения из бокса, и там только руками, как бы а вся битва идет. да Поэтому, как бы, поки а, верхними ударами руками, обеих рук левый и правый, да. Левый, правый удар. Это называется джеб. Здесь тоже так можно говорить, как бы, только если мы уже ноги используем, то это пок, получается. А если мы вот только руками бьем, например, вот так, это джеб. И если мы вот так и повторяем много раз одно и то же, то можно сказать, что мы джебим соперника, противника, и либо покаем его, покаем, либо джебим, короче. То есть разобрались, да, что такое пок, что такое? Джеб. В принципе, они похожи, но как бы бок может быть и ногами. джеб только а, удары руками. Значит, следующее такое понятие есть как дик-джеп. Дик-джеп это удар а, в живот а, в приседании. То есть в положении приседа мы сидим и вот такие вот удары левой или правой рукой наносим по противнику. Это дик джеб, дик, -джеб. дик -джеб. Вот такой значит. Удар в приседе просто. Удар в приседе. А, руками. Значит, следующее определение это хит. Значит, что такое хит? Хит это когда мы ударяем нашего противника, да, и он не успел поставить блок, не успел защититься, и вот удар по нему прошел. То есть показывается значок хай, удар прошел по нему, то есть попал ему, да, отнял здоровье. Это называется хит. То есть один удар, один хит. То есть мы нанесли, если мы отняли здоровье, мы нанесли один хит или один удар. Значит, следующее определение, э, это трекинг, трекинг удара. Что такое трекинг вообще э, в игре? То есть тут лучше показать на противнике, чтобы противник делал какие-то действия. Ну давайте выберем противнику какие-то действия. Например, вот такие, да? И значит. Пробуем. Значит, что такое трекинг ударов? Трекинг ударов это степинг ударов. То есть отход в сторону делать, нужно делать степ чтобы избежать вот этих ударов. И при этом очень важно смотреть, какие удары делает противник и в какую сторону нам нужно сделать стэп. То есть степ влево или степ справа. Это очень важно, потому что от некоторых ударов мы можем сделать степ влево, а от некоторых ударов только степ вправо. И то есть вот это наблюдение за тем, что делает наш противник, такой удар делать. Мы а, это называется трекинг, трекинг ударов. То есть, если я делаю, вот смотрите, если я буду делать а, стэп влево. То я не всегда могу пойти Если я могу. А если делать степ вправо, то можно всегда ойти. Но это работает на разных комбинациях по-разному, то есть смотря какую бомбо делает э, этот противник. То есть тут надо обращать внимание. Видите, вот я от первого вроде отошел, а второй меня задел. То есть, если я делаю, видите? Вправо. Видите, он задевает, как бы меня немножко. А если я вот туда, видите, отхожу влево, то он уже как бы не задевает меня. То есть вот. Это называется трекинг ударов или отслеживание ударов противника. То есть понятно, да, теперь вот такой трекинг. Я думаю, мы с этим э -э разобрались. Идем далее, значит, следующее такое есть определение или обозначение в игре. Это хоуминг. Холминг удары. Здесь гораздо все посложнее, чтобы понять, что такое холминг удары, нам надо, собственно, сделать, чтобы ваш противник их делал. Давайте, допустим, они будут делаться нормально, с нормальной скоростью, и мы найдем, значит, холминг удар. Значит, что такое холминг удары? Холминг удары – это такие удары? Которые обозначаются вот таким вот синеньким значком с такой стрелкой. Видим, да. А, вот у нашего противника есть такой удар, мы его выбираем, да? Да, теперь он будет делать хоуминг удар. Значит. А... В чем особенность таких ударов? С синим значком, со стрелкой, да? Хоуминг ударов. Смотрим, значит. А... Смотрим, значит, видим, да, что наш противник, делая холминг-удар, он как бы поворачивается, разворачиваясь полностью. И вот такие холминг-удары, значит, они опасны тем, что их нельзя степнуть влево или вправо. То есть степенд вообще не работает с этими ударами. И мы должны только пригинаться под ними или блокировать эти удары. Либо пригинаться, либо блокировать. Но отойти в сторону мы не можем. Даже не всегда мы можем, наверное, забагдэшить. Или отойти назад, так быстро от этих ударов. Но некоторые можно избежать. Но степ в сторону, то есть если, например, я пытаюсь убежать в сторону, то он все равно меня зацепляет, видите? То есть он все равно зацепляет. Потому что он бьет с разворота, как бы. И вот эти фоуминг удары они как бы э, на все 180 градусов работают и зацепляют нас если мы попытаемся ходить в сторону и степнуть поэтому на это надо обращать внимание и чтобы как бы, мы понимали что это помнит куда он видите э, какой-то э, какой анимации эффекта белого видите такая типа какие-то капельки там или что-то такое типа анимации белая вот. есть вот и у всех персонажей такие удары они вот, вот такой анимацией сопровождаются. Поэтому мы можем заметить это по анимации. Что он делает, наш а, противник, вот, фоуминг-удар, от которого мы не можем степать, степаться, да, влево или вправо. И должны, вот, обязательно ставить блок, либо присаживаться, если это высокий удар. Иногда есть фоуминг-удары низкие, ну, то есть лоу-фоуминг-удары. Поэтому мы не сможем от них тоже уйти, они нас зацепят там, по, по ноге, да, по коленке удар будет Значит я думаю, мы прекрасно поняли, да, что такое холминг удары. Это вот такие удары с синим значком, да. А и это очень полезные удары. Я вам советую у вашего персонажа, как который вам нравится, за которого вы играете, посмотреть такие удары и их чаще использовать. Потому что если вы видите, что ваш противник делает вот эти вот отходы а влево-вправо, да, степы, степ сайт-степы, то.. Uh, мы можем использовать вот эти хоуминг удары, чтобы его как бы зацеплять, сдерживать, чтобы заставить его ставить блок и стоять на месте, а не перемещаться влево и вправо, чтобы он не делал этих сайдстеп. Uh, значит, следующее определение. Разберем, что такое full crouch. Full crouch или сокращенно FC от английских букв f и -E c Full crouch. Uh, значит... Что это такое, да, что из себя представляет full crouch удары? Значит, full crouch удары ⁇ это специальные приемы, специальные приемы. У каждого персонажа они свои. Они делаются из положения сидя, из положения сидя. При этом мы не должны отпускать кнопку вот э, это как, как бы сидячего положения, да, то есть мы не, не должны отпускать кнопку вниз. И при этом мы должны нажимать, ну, например, какую-то специальную кнопку. Это, например, вперед двойка, или вперед единичка, или назад тройка. При этом удерживая еще вот эту кнопку а -а -а сидения, да, кнопку до D. Допустим, у Фенга есть такой full crouch удар. А -а Он выполняется, когда мы сидим, и при этом нажимаем еще вперед э -э двойку. То есть, вот, например, я сейчас сижу и нажимаю вперед два, и видим... Такой спешл-мид удар происходит, неожиданный, как вы yeah. видите. можно даже yeah. два раза его сделать. Yeah. То есть просто из положения сидя. Из положения сидя. Yeah. Ну, так делаем. Как yeah. Yeah. Такие спешл-миды. Спешл-мид удары. Такие, жесткие, сильные. Вот. Это называется full crouch. Full crouch удар. Следующее, значит, определение это while standing while standing или сокращенно vs. удары. А, значит, что это такое, да, само по себе? А, while standing удары или vs. Это такие удары, которые делаются из положения сидя при вставании. А, то есть мы должны а, зажать кнопку вниз, кнопку d, да, посидеть несколько секунд, и затем, когда мы резко отпустим кнопку D, мы должны нажать еще какую-то клавишу, например, это тройка, четверка, двойка, ну или какая-то другая у каждого персонажа своя. И таким образом, при вставании, while standing, да, пока вот эта вот анимация вставания происходит, наш персонаж может сделать какой-то тоже special move, какой-то удар интересный. Например, у Фенга есть... Uh, такой вайл standing удар vs 3 он может uh, полететь ну как бы ногой вверх Противник противника сбить его то есть вот я сижу отпускаю и нажимаю тройку и видите то есть, Он как бы uh, вверх ногой летит значит это называется while standing удар или vs удар то есть, видите вот я отпускаю то есть, сижу отпустил нажал как бы тройку да Сижу, опустил, нажал тройку. Видите, сижу, опустил, нажал тройку. Вот. While Standing удар. VS удар называется. Но у всех персонажей делается на разные кнопки, по-разному. У Фенга еще есть несколько Wild Standing ударов. У него очень интересный удар есть. Это когда мы, например, сидим, потом отпускаем его вот так Он делает такой комбо. Такой комбо. И наносит достаточно много урона. Ну, где-то, там не знаю, процентов 30-40. То есть, вот мы сидим, и в нажимаем там единичка двойка единичка Видите, единичка двойка единичка while standing удар и вставание это авто ну такой как бы special муф такой да специальный какой короче прием значит что такое while standing или vs удары мы поняли да while standing а, следующее идем Следующее, следующее определение это key charge что такое key charge charge это это движение ну или это такой move, да такое движение когда мы нажимаем все четыре кнопки одновременно и это вызывает некую такую заря заряд заряд энергии нашего персонажа то есть вот мы нажимаем 4 кнопки видите я нажал все четыре кнопки и такое произошло как бы подзарядка энергии нашего персонажа это называется key charge что дает Key charge, да? для чего эта подзарядка на все четыре кнопки? То есть, ну, во-первых, э -э она действует, эта подзарядка, несколько секунд всего лишь, и она дает э -э усиление некоторых атак, усиление некоторых атак, как если бы эти атаки были сделаны там, ну, как контр Ну, пока что не будем забегать вперед, Ну, короче запомните то что keycharge вот эта подзарядка она дает усиление атак каких-то специальных вот и плюс к этому плюс к этому плюс к этому echarge он дает наносить дает возможность нанести противнику чип damage то есть если у нас действует keycharge мы бьем своего противника, да, какой-то комбо ему делаем, и он ставит блок, то тогда мы про нанесем ему чип дэмэдж. Вообще в игре Tekken 7 как такового чип дэмэджа нет. Э когда мы попадаем противнику в блок, э у ему здоровье не отнимается. Но если мы активируем вот этот вот Key Charge и попытаемся ударить его в блок, то тогда у него отнимется чуть-чуть здоровье и чип дэмэдж будет. То есть чип э дэмэдж это отнимание здоровья противника, здоровья противника, если он ставит блок даже все равно. То есть все равно будет отнято здоровье. И это дает вот только вот хичарч. Это очень полезно, например, когда у противника осталось там одна капелька чуть-чуть здоровья, и он стоит в блоке, там, или сидит в блоке, да, полностью защищен. Мы можем сделать хичарч и просто его пнуть, и все, и у него здоровье кончится, потому что у него отнимется эта маленькая писюлька здоровья. Вот. Поэтому хичарч это, ну, в принципе, Такое, такое полезное движение полезный мув, так скажем. Вот. при этом он может усиливать некоторые другие спешл удары, специальные приемы, да. Значит, следующий идем, да. А, разберем такие определения как high crash, mid crash и low crash. Что это такое? Что это за удары? Что они обозначают? Значит, начнем с high краша, с high краш ударов Хай-краш uh, удары это такие специальные удары, они у всех персонажей разные, собственные. Например, у Фэнга есть такой хай удар. Это вниз, назад и 4. Вот такая подножка, видим, да? Такая подножка. Значит, хай удары это такие сильные, скажем, удары, которые стоячего противника сбивают с ног. То есть, например, эта подножка Фэнга, она сбивает. Видите, с ног, прям, что он прям... Утонулся, аж даже упал Не просто там удар по нему прошел А прям сбить его, скрашить То есть, если мы сбиваем прям с ног Это краш А если э, наш противник Наносил нам удары Сверху, верхние А мы ему сделали эту подножку То это получается хай-краш Ну, то есть, давайте посмотрим Вот, примерно на таком примере э, Наш противник может наносить нам ну, какие-то удары, допустим Вот такие, да мы ему будем делать хай-краш. Вот видим, да, он начинает бить. У него верхние удары. И последний удар, наверное, мид, да? А, тоже мид, да, видите? То есть он делает три удара. хай мид И мы можем ему, как бы, этот хай-удар спрашивать. Видите, он начал удар, мы как бы берем подножку, и он прям падает. Вот. Это называется high crash Также есть еще mid crash. Это какие-то удары, которые которые крашат противника. Когда он, например, сидит в положении сидит. Также еще распространенным хай крашем является fop Это такой удар с подпрыгиванием вот так ногой. То есть обычно вперед, вверх, и тройка или четверка. У разных персонажей тоже по-разному делается. Этот удар тоже. Называется либо хоп-кик, но в такене он также является пайтрашем, потому что он зацепляет стоя... стоявшего противника, да, который не поставил блок. То есть если он не успел блок поставить и он просто стоит, то так, мы ему пайтраш делаем с помощью хоп То есть э, подпрыжки. Либо делаем вот, э, вот такие подножки. Это тоже пайтраш удар. Значит... Э, Следующее мид краш, да? Ну, давайте мид краш, чтобы посмотреть. Нам нужно, чтобы наш э, противник сидел вообще, но здесь, по-моему, мы не можем сделать, чтобы он сидел, да? Ну, ладно, это сложно показать. Давайте тогда не будем показывать. это. В общем, мид краш удары это такие удары, да, какие-то сильные, да, специальные, которые э, сбивают противника, да, попадая по нему. Если он сидит, и он не успел закрыться, например. У Фэнга есть такой мид-краш-удар, э, например, вверх э, двойка. Он, видите, взлетает вот так рукой, и он может так ударить прямо. Вот, и если противник стоит, не закрылся, или он сидит, не закрылся, да, то вот этот удар, в принципе, вот так его сбивает. Это мид-краш-удар, который как бы в некий легкий нокдаун такой, типа там отправляет нашего противника, да, он падает там ему нужно что-то там придумывать уже дальше. И также есть кроме хай-крашев и мид-крашев есть лоу-краш-удары. То есть, ну, по аналогии, да, я думаю, вы догадались, что лоу-краш-удары это какие-то тоже специальные удары, специальные приемы, которые а, крашат лоу а, короче, противника. Ну, то есть, если наш противник сидит, да, сидит мы можем сделать ему какой-то лоу краш. То есть, например, у Фенга это может быть тот же самый Mid краш да, который вот с подпрыжкой, да, удар локтем сверху. А еще у некоторых других персонажей есть другие удары. Это, например, у Брайана есть э, такой удар, называется тоже верх 4. Он называется Orbital. И он может лоу-крашить э, Ну, соответственно, как бы противника. То есть даже если он будет сидеть без блока, да, просто пригнувшись, мы, ну, то есть можем ему нанести удар, что он прям полностью грохнется на землю, да, упадет. Вот. Значит, э -э, следующее определение, которое хотелось бы разобрать, это flow или э -э, попросту еще по-другому оно называется как анти air Но в не обычные игроки тейкинга они не говорят anti-air, а они говорят flow произошел. Флоу это какой-то мув, это, какой это какое-то движение, какой-то удар, который антиэйрит uh, противника. Ну то есть если противник на вас напрыгивает, да, или просто подпрыгивает, а вы его сбиваете, сбиваете каким-то ударом, да, который предназначен для этого, то говорят, что произошел flow или антиэйр, вы с антиэйрили, или противника, короче, вот, антиэйр слов значит следующее определение это которое хотелось бы разобрать это блок 100 что такое блок 100 блок стан это такая ситуация когда а, когда противник ну или мы или наш противник ну давайте на противники разберем тут конкретно надо показать, потому что а, просто так на словах достаточно сложно понять Давайте какой-то ударчик сделаем, чтобы он повторял противник Желательно какой-то лоу, наверное. Вот этот. Вот видите, он, он делает три удара. Да. Два хая и один лоу. Два хая и один лоу. То есть, если мы отходим назад, он все равно лоу ударом попадает нам. Видите? То есть, мы должны заблокировать, потом еще присесть, и тогда типа мы заблокируем все три удара. Это, кстати, важно. И, значит, что такое блок стан? Блок стан это когда, например, Ну, наш противник делает удар, и он. И если он делает его нам в блок, Нам в блок, то мы удачно защитились То он не может сразу быстро начать следующую комбо. То есть он а... Срабатывает некоторый промежуток времени. И в течение этого промежутка наш противник, если мы удачно заблокировали его комбо, он как бы не может сразу, тут же, там, молниеносно начать следующее комбо. То есть он должен несколько секунд подождать. И вот этот промежуток, в течение которого он не может нанести следующее комбо, следующий удар, ну там 1-2 секунды примерно, да, это называется блок стам. А, следующее, значит, определение разберем. Это, ну давайте начнем с э, комбо. комбо. То есть, все вы, наверное, знаете, что в файтингах несколько движений, да, можно комбинировать как бы в одну серию, и это называется как бы комбо, комбинация из ударов. Вот. А, у разных персонажей есть куча-куча разных комбо приемов. Они делаются у всех. Разному, например, у Фенга есть такая 1, 2, 2, 1, 3, э, там, ну еще какие-то. То есть. то есть это просто связки э, удар Связки удар называется комбо. При этом, если комбо началось и нормально завершилось, то, наз... то такое комбо называется NC, ну типа normal комбо То есть мы сделали его полностью до конца полностью завершенный типа вот nc комбо Normal комбо и также мы можем делать еще э, также мы можем делать ну, Давайте то же самое допустим э, будет наш противник делать есть еще такое определение как mcc то есть ну, э, Normal Counter Hit Combo, контур хиткома это когда наш противник начинает, например, свою свою комбо, а мы его влезаем как бы э, раньше. Видите, он начал удар, промахнулся, типа, допустим, вот смотрите. Видите, он продолжает, а мы как бы влезаем между его ударами и делаем ему свое комбо. То есть он свое не смог как бы сделать, да? он свое не смог сделать, не успел. Вот. а мы свое сделали, то есть как бы влезли в его. И такое комбо называется, ну то есть если мы довели до конца полностью комбо наше доделали, то оно называется Normal Counter Hit Combo или НЦЦ, короче. То есть NC это Normal Combo, когда мы просто свою комбо делаем и успешно все удары попадают в хит, и как бы мы доводим до конца его это просто Normal комбо. И Normal Counter Hit Combo это когда мы влезли между ударов противнику и нанесли ему полное комбо, типа но тоже нормально. Вот. А следующее определение. Давайте следующее определение. Следующее определение. Ну там есть еще такое понятие, как jail комбо или jail jail комбо. А, это такое комбо, короче, да. После которого а, противник не может нам сразу ответить своей, своей комбой. То есть jail комбо это такое комбо после которого у... Ну, короче, у нас есть преимущество начать следующее комбо. А наш противник, он как бы в, не... в некотором тоже, типа, или в блокстане находится, либо в некоторой контузии, и он не может сразу, как бы, ну, нам... нас э... наказать и начать нам, как бы, делать свою комбо. Поэтому мы можем ему, ну, там, два раза подряд такого, ну, сделать комбо. Вот. Такое, типа, комбо, которое нам позволяет это сделать, это называется jail комбо. Или просто джейлы. Джейл. Значит, следующее определение это миксап, uh, миксапы или миксап, что это такое, значит, сейчас uh, разберем. Значит, миксап это просто какие-то удары специальные, это может быть uh, либо комбо, либо вот, например, хоу-хит, а потом комбо, знаете, то есть, либо это может быть uh, ну, вот такое, потом такое, потом такое, ну и так далее, то есть... Uh, какие-то приемы, которые как бы в некоторую серию комбо собираются. Но они не являются заготовленными комбо, да, нормальными, да, нормалами комбо. Они не являются этим миксом. Они просто состоят из разных ударов, которые мы просто а, сами просто пробуем и применяем. Вот такие, видите? То есть, это не а, классическая комбо, да? А это я сам придумал. Сам придумал такой комбо из разных ударов просто вот. и это называется просто миксап то есть вот например я могу вот так делать так видите это просто миксап могу э, так сделать а потом еще и камбу вставить это тоже миксап это просто разные вариации того как мы делаем то есть видите я вот так делал так так это миксап это не нормал комбо не классическая да у, у этого персонажа нет такого комбо но я просто придумал это, да, как бы, ну, и связал эти удары в, как бы, в некоторую серию. И э, серии таких ударов, да, которые все попадают, вроде бы, да, но не являются самой по себе комбинацией, да, персонажа. Они называются миксапы, миксапы. Значит, следующее определение, следующее определение разберем. Это сетап. Сетапы, э, ну, просто сетапы. Значит, что такое сетап? Сетап, ну это практически похоже на миксап чем-то, но это какие-то ситуации, в которых мы, которые мы уже знаем, и у нас есть заготовленные для разных ситуаций миксапы. Э -э, то есть, например, вот я знаю то, э -э, я, например, знаю, что, так как бы мне отойти? Можно отойти, пожалуйста. Ну, ладно, не Давайте, значит, вот я знаю, что у меня, например, у моего персонажа есть вот такой удар. Я не хотел его скидывать. Это автоматически происходит. Значит, я знаю, что у меня, у моего персонажа есть вот такой удар. Вперед, 1-2. Видите? То есть, этот удар заставляет противника упасть, завертеться ловочком, да, вот так вот, и упасть. И у меня есть, например, сетап, когда я могу подбежать и еще, например, что-то сделать. Ну, типа, это просто вот некая некая заготовка продолжение а, удара вот видите то есть я знал что он упадет вот так я как бы подбежал и а... я как бы подбежал и ему значит что еще нанес удары ну, тут достаточно сложно это показать то есть сетапы, они в реальном бою, только их можно как-то увидеть, да? И, например, я знаю, что у меня есть вот такой удар, вот, вот такая подножка. И мой сетап, состоящий из нескольких ударов, будет заключаться в том, что я сделаю так, потом так, потом так, так, так и так. То есть, видите, это просто некоторые заготовки из миксапов. Вот, знаете, то есть, короче, сетапы, Какие-то заранее выученные Заранее заготовленные Миксапы, которые нужно Применять в определенных ситуациях Когда мы уже знаем, что сейчас противник Упадет, что он сейчас ударится об стену И я ему сделаю вот следующий удар Это просто какие-то ваши Придуманные придумки там И грубо говоря миксап вот. Это сетап Есть также еще Такие сетапы, которые Называются гиммиками Гиммики. Или просто гиммик гиммик uh, это это сетапы более хитростные когда мы например знаем что вот, uh, например наш противник упал он будет вставать а мы ему еще видите вот так вот делаем то есть uh, это хитростные сетапы короче, гиммики то есть uh, вот я он, он противник падает он видите встает как бы задом немножко да или я знаю что он будет вставать и я ему пока он встает, еще что-то какие-то сетапчики свои вставляю. И это называется гимик. Гимик сетап, короче. Ну, типа хитростные, умники, такие, знаете, миксапы, сетапы, которые просто а, уже на опыте, просто мы пытаемся реализовать. Просто и все. В зависимости от того, какая там ситуация просто происходит. Вот. Значит, в общем, мы разобрались, да, что такое миксапы, сетапы, гимики и, значит, а uh, дальше идем, разберем следующее такое определение. Так, uh, вив и вив паниш, короче, вив и вив паниш. Для этого нам надо, чтобы наш, наш персонаж что-то делал. А, ну он уже что-то делает, да? Давайте пускай делает. Да. Значит, что такое вид и вид паниш? Вид паниш – это когда мы или наш противник делает нам какой-то комбо, ну, например, вот из этих двух ударов он делает и промахивает. То есть это когда мы избегаем комбо и наш противник промахнулся. Это может быть э ну, разные ситуации, могут быть, в которых он может промахнуться. То есть может быть, что мы от первого закроемся, а под вторым ударом присядем. Это одна ситуация. Может быть, мы вообще в сторону отойдем. То есть мы должны заставить противника э -э, промахнуться. И вот этот промах, промах противника, когда мы вот так вот отошли в сторону, например, и он промахнулся. Это называется вив, И, соответственно, мы, зная то, что противник наш промахнулся да? то есть мы же сами видим что э, он промахнулся мы можем ему нанести вид то есть сделать контр-удар ответ когда он промахнулся то есть например вот он промахивается вот сейчас давайте смоделируем следующую ситуацию наш противник бьет комбо промахивается и мы ему в ответ наносим свое комбо поняли да Противник промахнулся, мы ему в ответ нанесли свою комбо. Мы защитились и нанесли свою, свой удар в ответ. Можно один удар, можно бомба Но главное, что противник промахнулся. То есть противник промахнулся, сделал вид. То есть вид это промах. И мы ему а, делаем вид паниш, ну то есть, а, то есть что? наш э, наш удар когда он промахнулся мы делаем ему вип-паниш. значит вив и вид паниш что такое мы с вами э, разобрали да, разобрали теперь значит э, идем дальше значит, э, есть такое еще следующее определение э, которое называется hit confirm что такое hit confirm конфер значит Пит ээ... конфер это когда он нам делает комбинацию какую то свою мы дожидаемся что он ее как бы довел до конца визу и дальше ему делаем как бы эээ... некоторый удар ну, который является первым ударом какой-то комбинации комбо и если наш первый удар попадает то мы как бы понимаем что первый удар прошел в хит и мы можем продолжить наши комбы нажать другие кнопки да и вот это называется hit confirm то есть если наш первый удар комбинации попал по противнику то мы можем сразу нажимать второй. поняли да то есть это называется хит confirm то есть первый хит попадает мы видим, что произошло попадание, и сразу нажимаем продолжение комбинации. Сразу нажимаем продолжение комбо. Это называется хит конферм. Ситуация просто такая. А, следующее значит. Идем дальше, да. хит конферм мы разобрали. Теперь э, давайте разберем такое определение, как... Э, что такое контрхид контрхид давайте значит или кх сокращенно да ну х и х да контрхид или кх uh, это это контр удар который можно сделать а uh, когда наш противник делает комбо, но еще его не завершил. Ну то есть мы увидели, что наш противник делает комбо, что он випнул, например, первым ударом. Ну то есть он не смог на нас дотянуться, да. И он продолжает дальше делать другие удары, но мы-то как бы уже отошли в сторону чуть-чуть. И мы можем сделать, то есть между его ударами, между его вот этими комбинациями ударов мы можем ставить туда, да, ну, или сделать свой удар. То есть, например, контр-хит, это когда наш противник делает комбинацию, он нам не попадает, мы видим, что он продолжает ее делать. И вот так делаем его, видите, контр-удар. То есть, контр это такой удар, специальный наш, это может быть комбо, либо может быть какой-то специальный удар. Не знаю, ВС или ДФ там какой-то, да? А, который а, влезает между ударами комбинации противника и прерывает ее. Вот видите, контр-удар синяя такая горит и мигает вот. То есть Контер-хит это такие удары, которые влезают в комбо противника вот так и позволяет нам сделать свое комбо то есть прервать его комбо и сделать свое комбо вот так видите это называется контархит это тоже контархит то есть противник делает свое комбо а мы ему как бы в ответ Делаем свое, и это этом мы прерываем его комбо и наносим бомб. своим комбо, Понимаете? И вот это называется как бы контар хит или КХ, контар или КХ. Значит, следующее разберем определение. Это power crush. Значит, что такое power crush? power crash это такие специальные приемы таким 7 они есть ну у всех персонажей а, только они делаются на разные кнопки и а, вы должны знать на какие кнопки да, у вашего персонажа соответственно этот power crash прием значит теперь собственно про power crash то есть мы заходим в список комбо например ищем э, ищем там такой прием который отмечается вот таким красным значком с сильным человечком таким сильно силач такой нарисован с красным человечком вот эти приемы называются power crash приемами и сейчас мы их разберем значит в чем смысл то есть видим да что у фенга 66 прием это power crash он делается вперед вперед и 1 плюс 2 да значит э, в чем смысл power crash приема э, такие приемы позволяют нам прерывать череду бомба противника ну то есть например если наш противник вообще не останавливается и сыпет нас бомбами постоянно нас зажимает и вообще лезет, лезет, лезет uh, на нас всегда комбами какими-то миксапами. То тогда мы можем остановить его, остановить его применив вот этот вот power crash удар. <с language> uh, как это работает? То есть вот видим, да, что противник начинает тамбу мы в этот момент начинаем power power crash удар наш применять и Видим, что противник как бы врезается нам нас, да? наносит нам при этом какой-то там урон, но мы в ответку как бы отталкиваем его и свой урон наносим. При этом противник получает некоторый, эээ, ну там, я не знаю, блок стан, например, какой-то, да, или что-то такое, да, то есть какой-то. Он прерывается на несколько секунд и не может сразу же начать комбо следующее свое делать. И это дает нам возможность ну, например, смотрите, это дает нам возможность первыми начать комбо. То есть мы сделали ему power crash. Вот. Когда, он, когда он делал комбо, мы сделали ему power crash и сразу делаем сами комбо. То есть, понимаете? Power crash это специальный прием, который позволяет перехватить инициативу, переломить инициативу. То есть, когда нас зажимают, нужно использовать Power Crash и затем свое комбо делать, свое комбо. То есть, вот мы сделали ему и свое комбо начинаем, потому что он не может сразу комбо сделать после Power Crash, а мы ему можем, как бы мы завладеваем инициативой и дальше начинаем как бы наносить ему урон. То есть примерно, я думаю, что вы поняли, что такое Power Crash. То есть если, когда вас агрессивно забивают и не дают вам двигаться, применяйте Power Crash. И далее сразу же э делайте свое комбо в ответ. Потому что противник после Power Crash а, э вашего не сможет вам тут же сделать комбо следующее. Значит, следующее, давайте э идем дальше. Да? Power Crash мы разобрали. Теперь разберем, значит, что такое а, Оки или Оки земы. Значит, а, Оки земы или просто Оки-Оки это а, это такая тактика, которая состоит из миксапов. Ну, там, одного или нескольких миксапов. А, и она направлена на то, чтобы Э не дать нормально встать противнику, короче. То есть, отки это когда наш противник упал, пытается встать ну, с земли. А мы ему, ну, мы знаем, что он сейчас будет вставать, мы видим, что он начал вставать, да, допустим, уже по анимации. И мы ему, короче, уже какой-то сетапчик туда вставляем, например, пинок, или какой-то там наступаем на него, или какой-то там еще спешл удар ему вставляем. И он снова типа такой, ну, как бы падает. И пытается снова встать, а мы ему снова запинываем и снова не даем ему вставать. Нормально. Нормально встать ему вообще не даем. То есть постоянно какой-то сетапчик делаем или какой-то пинок и просто запинываем его. Вот. Это просто называется Оки или ОКИ Зема. Это... Ну, это, грубо говоря, сетап какой-то техника просто зацепить противника на вставании, То есть мы знаем, что он сейчас вот начал вставать, и мы как бы что-то туда вставляем, какой-то удар, не даем ему встать нормально. Либо попадаем в него, камбу начинаем, либо просто его пинаем, и, ну и здоровье, короче, отнимаем у него просто. Вот. Это называется ОКИ. Okay. Значит, следующее, следующее определение, это спайк, или спайк удар. Это такой сильный специальный прием, Обычно это рейдж-драйв, э, наверное, прием. Либо просто какой-то сильный. Ну, в основном спайк-удары это какие-то удары, направленные э, вниз, да, жесткие такие, которые прибивают противника к земле и не дают ему, как бы, ну, он как, как бы в некий тоже, э, в некий стан-лок входит и не, не может сразу, как бы, откатиться или там встать сразу быстро, он не может вставать противник. И как бы вот этот спайк-удар, он его как бы вбивает в пол, создает как бы ему стан-лог, и мы можем при этом а, еще нанести ему какой-то дэмэдж. Вот. Поэтому такие удары называются спайк-ударами. Спайк-мулами. А, Обычно это у многих персонажей это рейдж-драйв удары специальные. Спайки. Ну и у некоторых бывают еще просто обычные такие сильные удар, типа после которого противник встанет встан, встан лоб у И он не может встать сразу быстро. То есть он там валяется, что-то держится. И короче мы смотрим такие типа Опа! Это халявный демедж. И, короче, наносим ему урода. еще побольше наступаем на него, там пинаем его, запинываем и так далее. Типа пока он там валяется. Вот. То есть такой как бы нокаут, типа временный на ну, противник находится как бы в неком в некотором нокауте такой. Вот, из из-за этого удара спайка значит э следующее значит определение перейдем с вами это wall bounce wall bounce тут надо наверное я думаю показать потому что здесь будет э достаточно сложно эта техника э это специальные приемы, которые работают возле стены. И они заставляют э, нашего противника удариться об стену и отскочить от нее. Это называется Wall Bounce. То есть, э, как это работает? Мы должны посмотреть в списке приемов у нашего персонажа. Такой прием, который отмечается вот такой вот э, иконкой оранжевый, оранжевый значок. Видим, там человечек такой, как бы, отскакивает от, ну, какого-то взрыва сзади, да? Вот. Ну, тут, на самом деле, не всем правильно нарисовано, как бы, но а, суть примерно, наверное, понятна. То есть, видим, у нас это а, вниз-вперед 2-2, да? И если мы, наш противник находится возле стены, и мы делаем ему такой удар, да, оранжевый значок, он, видите, он, он врезается в стену и отскакивает от нее. Идите назад. Это называется Wall Bounce. Отскочить от стены, от от стены. А в чем суть как бы этого приема? Ну в том, что персонаж отскакивает, мы можем его заджаглить и нанести еще какой-то дополнительный damage. То есть, ну, допустим, мы видим, что противник находится близко возле стены, мы ему делаем этот удар wall bounce, он слетает, и мы можем еще его заджаглить и а, отнять ему еще побольше здоровья. То есть, примерно так это и работает. То есть, wall bounce... Э -э, я думаю, вы поняли, что такое wall bounce. То есть, отмечается оранжевым значком. Посмотрите, у вашего персонажа э -э, может у вас даже не один, а несколько таких wall bounce э -э, специальных приемов есть. Значит, следующее определение это волкерри. Волкерри это... Достаточно сложно тоже показать. Волкерри это... <свист> это такая тактика, которая... Э -э ну, ее суть в том, чтобы нашего противника джаглить и докинуть до стены то есть например вот смотрите нам нужно сделать так чтобы мы за за нашего противника и он упал и ударился об стену причем ударился об стену как бы пови повис на нее как можно высоко то есть э это называется волкер. Uh, следующее, значит, определение это волсплет. Значит, что такое волс плет? это просто удар об стену, когда мы, например, бьем противника. Когда мы, например, противника он ударяется Ударом об стену, вот так Это волс Plat то есть нам нужно сделать так, чтобы наш противник как можно выше ударился об стену, чтобы мы могли иметь преимущество в том, чтобы пока он там возле стены находится, чтобы мы могли нанести ему больше, как можно больше ударов. То есть пока он там прилип к этой стене. Поняли, да то есть wallsplate это это удары об стену то есть вот так вот видите он не ударяется об стену если я делаю так то так будет wallsplate он ударяется об стену и вот так тоже смотрите Нам нужно это сделать, чтобы нанести максимальный урон возле стены. То есть на ну, я мы его помним. это удар противника по стену. То есть когда он стоит возле стены, можем его подкинуть. И вот так сделать, чтобы он прямо в стену ударился. То есть мы подкидываем его, ударяем, он влетает в стену. И вот это называется волл это удар э, об стену. Значит, э, следующее определение это Wall Crash. Wall crash. Здесь э, Wall Crash это э, в переводе на русский обозначает сломать стену. Сломать стены можно не везде, можно только в некоторых аренах в которых есть специальные места, где можно сломать стены. И мы должны сделать некоторый удар. А как правило, это special какой-то там хай удар, который наиболее сильный такой, да. И он выполняется возле стены, чтобы проломить стену. То есть. То есть вот, это называется wall crash, то есть пролом стены. То есть какие-то удары, которые э, мы используем, э, наверное, в завершении комбо какой-то. То есть мы делаем сначала комбо, потом делаем какой-то сильный удар возле стены, и таким образом стена разламливается и вот происходит wall crash. Wall crash. Дальше, следующее. Теперь перейдем к изучению бросков и захватов. Значит, э, в игре есть несколько видов захватов. Ну, вообще, вообще стоит сказать, что броски или захваты это одно и то же, можно сказать. Но они бывают разных видов. И иногда даже называются по-разному. То есть, э, захваты... Иногда кто-то называет бросками, иногда кто-то называет таклами. То есть такл это тоже бросок или захват. Грэб это тоже бросок или захват. И трол это ну, от английского бросок. Поэтому у захватов и бросков есть много различных обозначений. Такл или грэб это тоже броски. Значит, э -э, существуют э -э, разные виды бросков несколько видов броски выполняются у всех персонажей есть стандартные броски это базовые они выполняются на сочетании двух кнопок это 1 плюс 3 1 плюс 3 вот эти две кнопки до да? синяя зеленая и 2 плюс 4 это второй вид броска у всех персонажей есть такие базовые как бы броски базовые броски также кроме них кроме базовых бросков в игре есть у разных персонажей и есть специальные командные броски они делаются на какие-то э, дополнительные комбинации клавиш у каждого персонажей эти клавиши они разные поэтому смотрите у своего персонажа сами и, э, например у фэнга есть у фенга есть вот такой командный бросок это вниз-вперед, 1 плюс 2. И есть также второй командный бросок, он делается чуть сложнее. Мы сначала должны нажать назад 3-4, чтобы Фэнк развернулся. И затем нажать 1 плюс 4. Тогда Фэнк подкидывает противника и значит ломает его. Да? За этот бросок отнимается очень много жизни. То есть это специальные командные броски. Также у некоторых персонажей в игре есть цепочечные броски, или броски, которые состоят из серии захватов и серии ударов. Это, например, Кинг, Нина или какие-то еще другие... Мёрдок и другие персонажи. То есть у них есть вот такие цепочные, цепные... Захват, короче. И это очень нехорошо для новичков, потому что эти захваты цепные, они могут отнимать 100% жизней. Ну, то есть полностью всю шкалу здоровья можно отнять вот этими цепными бросками у Кинга или там у той же самой Нины или у Мердека. Ну, там у них по 70% там, наверное, процентов здоровья точно можно отнять с помощью цепных бросков. У Фэнга цепных бросков нету, поэтому я вам показывать не буду. Но мы перейдем теперь к более важным, важным вещам. Это э, разрыв захвата. То есть каждый захват э, получается стандартный базовый или командный бросок, да, специальный. Или цепной бросок, да, цепочечный. Можно разрывать, можно уйти. От захвата. А, как это делать? Да? Как это делать? Давайте рассмотрим это. Для этого мы, наверное, сделаем, чтобы наш персонаж, противник, делал какие-то действия на захват. Да? <coughs> да? Если он делает захват на единичка плюс э, тройка. на да? Единичка плюс тройка то такой захват можно разорвать, нажав просто единичку. Единичку. Допустим, вот. Оп, и мы разрываем захват на единичку. То есть он снова нас берет, мы разрываем захват на единичку. То есть если противник делает захват на 1 плюс 3, на 1 плюс 3, такие захваты разрываются на единичку. И если же противник делает э -э захваты на... 2 плюс, 4, 2 плюс 4. То такие захваты мы разрываем на клавишу 2. Мы должны нажимать вовремя на клавишу 2 во время анимации захват. Когда мы видим, что противник наш хвата, нас хватает, тогда мы нажимаем клавишу 2 и таким образом бросок на двойку плюс четверку разрывается. Нажатием двойки. И еще есть некоторые командные, э, какие-то командные броски. То есть, ну, давайте попробуем разорвать вот такой вот захват специальный. Получается, у него что здесь? Э, вниз, вперед 42, да? Соответственно, мы можем предположить, что такой захват можно разорвать нажатием кнопки 2. Давайте проверим это. Да, и такой захват разрывается нажатием кнопки 2, как видим. То есть командный бросок специальный нажимается, э, точнее э, нажимается на вниз вперед 4.2 и разрывается на двой. На двойку. А вот этот вот, например, бросок на какую разрывается вот, На двойку уже не рвется но он рвется <смех> на один плюс на один плюс 2 рвется то есть некоторые специальные командные броски можно разрывать на а, 1 плюс 2 то есть не на 1 и не на 2 а на 1 плюс 2 то есть в основном это наверное те захваты которые на 1 плюс 2 делаются или на 3 плюс 4 и так далее то есть значит мы с вами что научились разрывать захваты и броски то есть базовые захваты и броски разрываются на единичку или на двойку если мы нажимаем вовремя и специальные командные броски они разрываются на 1 плюс 2 вместе Нажать наш Т. А, значит, следующее. Перейдем к следующему а, определению, это перри и лоу-перри удар. Что такое перри? А, ну, давайте сначала поставим, наверное, нашему противнику какие-то удары. давайте вот это значит э что такое перри перри это прерывание э серии помба ударов или какого-то удара противника и нанесение ему урона в ответ то есть например Фэнк может э сделать перри некоторых ударов в основном он делает только перри рук и это делается у многих персонажей не только у фенга нажатием кнопок э, назад плюс э, 4 плюс 2 то есть если мы нажимаем назад 4 плюс 2 во время у ударов руками то Фэнд может делать пэри. то есть обычно он делает вот так видите то есть он показывает что я хочу сперить, но ему нужно чтобы в этот момент противник попал рукой в это пэри и вот эти мы сделаем, попробуем, подберем такой момент, то мы по попытаемся сперить. То есть, ну вот и сейчас мы ранч делаем, сейчас позже. А вот сейчас попали, видите? И это называется перрик. Перри. В общем, советую зайти и посмотреть, на какие комбинации кнопок ваш персонаж умеет делать пэри. И вообще, умеет ли он их делать, потому что некоторые персонажи они делают еще разные виды пэри. Они у всех отличаются. Кто-то просто откидывает руку и не наносит урона. Но, но Фэнк именно вот, делает еще контур уда, когда, когда делает пэри. он еще наносит урон некоторые персонажи не наносят урона поэтому это нужно смотреть индивидуально смотря какой персонаж у вас какой вам нравится и так далее а, следующее перейдем к следующему определению это а, Low перри лоу перри то есть лоу перри это а перри нижних ударов то есть ударов ногами или подножек а некоторые до сих пор не умеют делать это low перри но это low перри появилась таким 7 и она является универсальным и все абсолютно персонажи таким 7 умеют делать в лоу перри то есть э -э, избегание э -э, ударов подножкой и или там да прерывание удара под ножки и так далее то есть вот чтобы сделать лоу перри мы должны дождаться удара от нашего противника вот этого лоу удара нижнего да и лоу перри taking 7 можно делать у всех персонажей за любого персонажа это делается сидячем положении мы должны обязательно сидеть и мы можем просто э, жать вперед вот видите то есть мы, я сижу жму вперед и о, иногда я могу сделать лоб видите то есть я могу отбить его ногу то есть вообще нужно вовремя нажать можно просто стоять в принципе и вот так вот делать нажимать сразу вниз вперед это будет лоу перри но это достаточно сложно среактить а, если идет такая жё, жё, жё, такой файкинг жесткий бой очень быстрый то среактить какие-то комбинации а, лоу ударов очень а, сложно на самом деле и поэтому проще наверное даже не на реакцию это делать вот так вот да ну как бы нажимать там сразу вниз вниз там вперед да потому что мы можем и випнуть мы можем не успеть там и так далее да а проще сесть проще сесть вот так вот просто сидеть и как бы немножко подспамливать вперед и все то есть видите когда наш персонаж сидит он как бы закрывается автоматически от э, лоу удара поэтому удар не попадет по нему ай удары промажут лоу удар не попадет и поэтому чтобы сделать лоу паре ну гораздо проще можно просто сидеть и нажимать вперед видите и наш персонаж он как бы делает вот это вот откид ноги то есть лоу перри ну а затем когда мы а, откидываем много мы можем сделать ему ответная томба какой-то то есть наказание то есть сделали мы лоу паре Сделаем, сделали лоу и делаем наказание. Потому что наш противник в принципе беспомощен. И вот, значит, делаем ему какое-то наказание. То есть слоу перри делается. То есть, либо вовремя мы должны нажать э, вниз плюс вперед. Вниз плюс вперед. Но это достаточно сложно сделать И это не всегда работает. Либо мы просто сидим и нажимаем вперед. Ну, то есть подфамливаем кнопку вперед. F кнопку, да, и вот иногда она срабатывает и, и делает лоупэри. это гораздо безопаснее, потому что даже если мы не сможем сделать лоупэри, ну или не попадем вовремя, не попадем в так, а... мы не получим уроба вот, поэтому я рекомендую вам сидеть и жать кнопку вперед. Даже если она не сработает, ничего страшного не произойдет. Вам просто врежутся в блок. Значит, на этом со всеми ударами, со всеми обозначениями и движениями мы разобрались и закончили. И если что-то осталось, вы можете написать в комментариях по этому поводу. Если я что-то упустил или какое-то определение не совсем разобрал, а, или неправильно разобрал, или, может быть, не полностью разобрал, или, может быть, вам как-то не понравилось. Поэтому вы можете по этому поводу написать в комментариях и добавить туда также какие-то свои определения, может быть, те, которые я пропустил. На этом а, со всеми определениями мы с вами разобрались, и теперь у нас осталось самое интересное и Последняя, заключительная часть этого а, обучения, это, а, соответственно, тактика на бой. То есть, как правильно играть и как наносить больше урона. Что нужно делать и как обычно играют все, как устроена игра Tekken 7. Давайте разберемся с этим. Я покажу несколько примеров. И, соответственно, вы далее на своих персонажах, ну, попробуйте, что ли, это отработать. Попробуйте все эти сделать э -э удары и так далее, да? <къех> Значит, тактика, точнее, правильная тактика ведения боя в Tekken 7, она называется еще стринга, стринга или тактика ведения боя, она заключается... В следующем, чтобы нанести как можно больше урона, мы должны начинать нашу комбинацию, нашу комбо не просто с земли, как бы, а мы должны начинать его с некого лаунчера. То есть лаунчер это какой-то удар, спэшал удар, да? Это может быть спэшал нит удар. Или может быть это VS ла... лаунчер Или DF-2 лаунчер Или это хоп-кик Или это какой-то другой короче, Мув, другой какой-то удар да, Специальный Который Подкидывает противника в воздух То есть начинайте Всегда Вашу комбинацию Не с земли да, По стоячему противнику, который стоит а начинайте ее с того, чтобы подкинуть противника вверх, чтобы его заджаглить, чтобы он не мог двигаться, не мог нажимать блок, не мог нажимать какие-либо клавиши и увороты. То есть идея состоит в том, чтобы начать комбо-атаку с лаунчера, с удара, который подкинет вверх. Это может быть КХ-лаунчер. Например, контр-хит какой-то мы. То есть, наш противник начинает нас. А удары нам насыпать ударами да а, ну какой-то комбо бы делать а мы ему вставляем какой-то спешл на наш удар да кх то есть контрхит и таким образом подкидываем подкидываем нашего противника вверх затем когда мы подкинули нашего противника вверх он уже не может нажимать ни блок ни степы ни увороты он, он беспомощен и мы можем его просто джаглить. и в этом когда мы его подкинули, да, ну вот смотрите, допустим, я покажу, а, потому что это, наверное, проще, проще, наверное, видеть. То есть вот, допустим, наш противник делает нам, наш противник делает нам а, комбинацию, мы, значит, видим, что он делает, и отвечаем на это. Хонтер а, Хитом. Это у меня будет удар, например, фулкрауч удар. Вот такой. То есть, чтобы подкинуть противника в воздух, мы либо мы можем ему сделать хайкраш, например, вот такой. Это тоже, в принципе, нормально. Но наша цель сделать так, чтобы наш противник как можно выше подлетел от удара. То есть, вот я смотрите, противник начинает делать там... Я ему делаю, значит... Я ему сделаю, значит, wild standing удар. То есть, и который является одновременно лаунчером. То есть, смотрите, вот... Противник начал делать комбу, я ему делаю wild standing удар, и дальше наношу несколько ударов. То есть, моя, моя задача в том, чтобы противник подлетел как можно выше можно выше. И был беспомощным. Далее я ему делаю вот этот вайллстендинг удар и делаю какие-то удары, пока он находится в воздухе. И он не может мне никак ответить. То есть я ему делаю один удар и потом делаю комбо. Понимаете, да? То есть идея ставить в том, чтобы подкинуть, сделать пару ударов, а дальше сделать полноценное комбо пока противник не опустился на на землю не упал и за ну, и за счет этого короче у противника отнимается больше жизней плюс это это нам дает некое преимущество в том что мы э -э, на воздухе можем его еще докинуть. То есть, вот смотрите, еще раз, да? Противник начинает свою комбо. Мы ждем какого-то момента. Ждем определенного момента, когда наш противник вифает. И делаем ему контр -хит. Затем делаем комбо. Видим, 46 урона. То есть, мы бы обычным комбо не отняли бы ему столько урона. То есть, нужно дождаться, пока противник вифает, и сделать ему контрхит. И этот контр обязательно должен быть э, лаунчем. Затем мы джаглим как бы нашего противника. Джаглим противника. И ну, наносим ему несколько ударов в воздухе, да, Показываю. Противник делает комбо. Мы ему делаем контрхит, несколько джаглов и комбо наше. Таким образом, мы отнимаем ему гораздо больше здоровья, чем если бы он стоял на земле. Еще раз смотрим. Противник начинает камбу, мы делаем ему контр-хит, джаглим, комбо и какой-то удар. Таким образом, мы отнимаем ему больше урона. Возьмите это за правильную тактику и делайте всегда ему КХ-лаунчер, ДФ-2-лаунчер, хоп-кик или что-то такое, какой-то удар, который подбрасывает соперника. Тогда у него не будет возможности закрываться или как-то уходить от ударов. И мы можем джаглить его, потом сделать комбо. Сделать комбо. И можем даже в конце какой-то, может быть, более сильный спешл мув ему туда как бы, зарядить под конец. Или его вообще довести, до доджаглить противника до стены. Сделать воу а потом возле стены еще сделать какую-то комбо. С заключительным каким-то сильным ударом. То есть, э, я надеюсь, что вы поняли, в принципе, тактику, да? То есть, сначала используем лаунчер или кх-лаунчер. Затем джаггл, какой-то стартер комбо. Ну, то есть, начальная комбо, это может быть один или два просто джеба. Затем комбо. И самое интересное, что вы можете после этого стартер-комбо э на воздухе, когда мы джагглим э этого противника, вы можете еще сделать релаунчер или скрю. Значит, э что такое релаунчер или скрю? Некоторые называют скрю, некоторые называют релаунчер. Сейчас, значит, э я вам покажу. То есть э практически у всех персонажей есть такие приемы, которые обозначаются зеленым значком. Вот здесь зеленый значок и там человечек такой кручащийся. Эти удары очень важны, и, они, и их лучше использовать в связке с комбами и джаглами, когда противник находится в воздухе, когда мы его джаглим. То есть основная идея правильного боя состоит в том, что мы делаем противнику пх-лаунчер или какой-нибудь while standing да, vs удар он подлетает мы его начинаем джаглить это один-два удара обычно обычно обычных э, джеба например затем мы делаем ему комбо какое-то короткое ну там допустим на 2 три удара тоже и после этого мы можем еще пока противник не упал мы можем ему сделать один вот из этих ударов с зеленым значком. Эти удары называются скрю или релаунчер. Они позволяют отбросить сильно противника, находящегося в воздухе, на землю, и закрути... чтобы он закрутился таким волчком. Сейчас я покажу примерно, как это выглядит. То есть вот видим, что у меня есть вот такой удар вниз э, 4-3, да? Вниз 4 3. То есть... Э, как мы можем применить это? То есть видим, что противник, например, э, делает свою комбо. Мы ему делаем... Ну, допустим, видим, противник делает комбо. Мы ему делаем контрхит. А, хит а, а, Контерхит, лаунчер, Джагл И вот такой удар. И вот такой удар. То есть, видим, что противник делает бомба, делаем лаунчер и релаунчер. И еще можем дальше зацепить вот этого вертящегося противника в воздухе волчком. То есть, идея состоит в том, чтобы сделать такую, как бы, серию. Первым делом делаем всегда контрхит, бомба, релаунчер, и продолжаем. И таким образом мы набиваем, видите, ему с учетом стены 72 урона. То есть обязательно лаунчите вашего противника всегда. То есть делайте ему контрхит, хит подкидывайте. И затем комбите. То есть, когда он находится в воздухе. Идея лаунча состоит в том, чтобы перезапустить комбо и отнять а, как можно больше здоровья у а, противника добавим в связку еще одно комбо через релаунчер. Для этого мы делаем контр-хит, комбо, релаунчер и еще комбо туда вставляем. Знаете, то есть э, релаунчер позволяет нам добавить в связку э, вместе с КХ, вместе с комбом еще одно комбо. То есть мы делаем как... Э, то есть мы делаем следующее, да? рела, этот бомба, контрхит. и вот таким образом отнимаем ему столько здоровья. И добиваем от этой стены 81 процент уже, видите, 81 процент. То есть, вот примерно так строится вся стратегия и тактика через э, релаунчер, и вот, через этот скрю, да, удар, и через комбо эндер и добивку возле стены. То есть очень ничего не нужно. То есть заставляем противника э, випнуть камбу, жаклим делаем релаунчер, продолжаем э, допинываем до, до стены, да, и дальше возле стены просто забиваем. Значит, а, что мы делаем? То есть, еще раз, да? Начинаем всегда комбинацию нашу с какого-то контр потом с джагглов, потом... Потом с релаунча. -да Добавляем туда комбо, и когда противник отлетает к стене, мы еще возле стены ну, делаем ему каких-то... Три э -э жестких таких прям удара. Значит, делаем, значит, э контр-хит, джагглы, комбо-релаунч. Подбегаем, делаем комбо и добивку возле стены до 70% отнимаем. То есть, ну, таким образом я думаю, что вы примерно а, поняли, что такое у нас а, стринга, что такое основная тактика, а, как лучше использовать а, удары и как лучше и больше отнять здоровье у противника. То есть это, еще раз да, повторяю. Начинаем всегда с какого-то хоп-кика, лаунчера, кх-лаунчера. Делаем какой-то стартер-комбо. Это обычно филлер или какие-то несколько джаглов Затем мы обязательно делаем скрю, то есть релаунчер это удар с зеленым значком. Подбегаем после этого к противнику, потому что он вертится волчком. Делаем ему еще одно комбо. Это может быть маленькая комбо на 2-3 удара. С, чтобы оттолкнуть его к стене. И дальше противник, когда ударяется, если в стену, мы делаем ему комбо возле стены еще. То есть, ну или какой-то э, какой-то сильный просто удар можем сделать. вот Таким образом мы отнимаем гораздо-гораздо больше здоровья. И последняя идея, значит, э, что еще я хотел показать, это то, что как использовать э, правильно рейдж драйв Собственно, в собственном бою. Да? Как использовать рейдж Drive в бою? То есть, допустим, у нас есть мало здоровья, да, и у нас активирован Рейдж Драйв. Я думаю, что многие знают, что такое Rage Drive. Rage драйв это специальные суперудары, которые отнимают очень много жизней, но они очень небезопасны и не стоит их делать сразу, как только у вас активировался режим Rage. Их нужно использовать правильно, в правильном месте да, и в правильное время. То есть лучше всего использовать рейдж-арты в добивке бомба. То есть, например, идея э, использования рейджар следующая. Допустим, у меня активирован рейджарп. О, 84, да, вот это другое дело. Вот типа вот так вот. То есть рейдж uh, лучше использовать uh, в конце. То есть когда у нас есть рейдж, мы делаем какую-то ну хамбу uh, и вот рейдж в конце. Как у меня было там? Девяносто максимальная бомба. Девяносто два! Девяносто четыре. Вот так, вот так. В общем, на этом, дорогие друзья, я думаю, что вы поняли, как все-таки использовать правильно Rage Art и Rage Drive. Их нужно использовать в конце нашей большой комбинации. То есть, когда мы сделали релаунж, вставили после него комбо, когда наш противник отлетел к стене, мы можем еще сделать Rage Drive потом противник ударяется об стену и мы после этого еще делаем ему а, какой-то комбос а, или какой-то сильный специальный мув и таким образом а, таким образом короче делаем максимальную серию комбо на там, 50 процентов или на 60 даже процентов здоровья то есть это в принципе вполне возможно сделать <звы> uh, ничего сложного в этом uh, нет. 104 <свы> <Дмитрий> <свы> комбайс 14 ударов 104 урона в общем, как вы поняли, дорогие друзья, наше обучение подошло к концу. Я думаю, вам очень понравилось. И теперь вы будете использовать эти стратегии, использовать эти стринги и действовать именно так. Ведь потому, что так действует большинство профессиональных игроков. Ну, плюс-минус со своими какими-то а, хитроумностными сетапами и такими ударчиками. Вот. Поэтому... Друзья, товарищи, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо всем, кто посмотрел, всем, кто поставил лайки. Если что-то было упущено, конечно же, напишите об этом в комментариях. Если вам понравилось, тоже ставьте класс, пишите. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.